Всем поклон, с вами Данон. Опять же, хочу извиниться перед вами за долгое отсутствие. Время от времени я буду так пропадать, так что не пугайтесь. Ну а сегодня я вам покажу и расскажу, как же абсолютно бесплатно подключить подписку в Boost на телефоне. Для этого нам не понадобятся какие-нибудь сторонние программы. Итак, для начала вы должны зайти в браузер и зайти на сервис VDQ. Далее вам нужно зайти на аккаунт, с которого вы, собственно, ведете свой YouTube канал. Дальше нужно нажать на оформить буст подписку и нажать на фразу есть промокод и ввести туда фразу Dorian Cornet. Как вы видите, вам платить за подписку вообще не нужно. Дальше вам нужно ввести данные вашей карты, если она у вас есть. Но ну, а если нету, то взять у мамы, брата, сестры, дяди и так далее. Не волнуйтесь, никакие деньги у вас не вычтут. И это все безопасно. Воля. Мы абсолютно бесплатно оформили платную подписку на месяц. Надеюсь, ребят, что я вам помогла. С вас, конечно же, лайк на ролик и подписка на мой канал. Также пишите идеи для видео, а то у меня их осталось совсем мало. Набирайте 7 лайков и выходит следующий видос. Я всем желаю удачи и до скорых встреч.